В 2013 году суррогатная мать родила Алё Пугачёвой и Максиму Галкину двойняшек, Гарри и Лизу. С тех пор прошло 7 лет. Дети артистов выросли и стали не менее популярны, чем их родители, во всяком случае в сети. На своей странице в Инстаграм Максим Галкин регулярно публикует фотографии и видеозаписи с участием детей, которые с удовольствием смотрят пользователи. Несмотря на то, что имя суррогатной мамы, как правило, держится в строжайшем секрете, и зачастую будущие родители лично не знакомы с ней, журналистам все же удалось разыскать женщину, подарившую звездной чете наследников, и побеседовать с ней. Ею оказалась Елена Ширинина. Женщина говорит, что сразу после родов совершенно спокойно рассталась с детьми, поскольку с самого начала относилась к своей беременности, как к работе. Тем не менее, через соцсети женщина внимательно следит за тем, как растут Гарри и Лиза, которым она помогла появиться на свет. По словам Елены, ей достойно заплатили за работу, более того, она получила больше, чем ожидала. Напомним, детей, рожденных суррогатными мамами, воспитывают Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Дмитрий Маликов, Яна Рудковская и многие другие звезды.